подписчикам и гостям. Я Джетли. И сегодня мы, ну, скажем так, немножко отъедем от темы, которая могла бы быть в этом видео. Это как раз таки модификация одежды, как вы голосовали в группе ВКонтакте. В видео про изменение одежды я, наверное, покажу, как я буду изменять вот этот балахон. Ему лет 6 уже. Он мой любимый был. Вот, то есть у него тут не очень все хорошо, поэтому мы, наверное, отрежем ему рукава, сделаем какие-нибудь нашивки. Либо просто возьмем акрилову, распишем, подгоним под более такой агрессивный стиль. Наконец-то купила блокнотик, в который я записываю теперь видосики. Ну, то есть, идея для видосиков так. Я знаю, некоторые люди думают, что то, что у меня висит сзади, это я нарисовала, но нет. Это нарисовали мои подписчики. Мне очень нравятся эти рисунки, поэтому они находятся над ктоватью. Каждое утро ими любуюсь. И как меня просили проспорить, что будет дальше, я дальше... Хочу делать несколько обзоров, в том числе, ну, я не знаю, этому можно удивиться, нет. Короче, на вот такие вот ошейники от блох, клещей, шеи всяких паразитов, потому что я купила ошейник в зоомагазине, там тоже заявлялось то, что типа он спасает от клещей, блох, там всяких паразитов, шеи, личинок, блох, и после этого я сняла со своей кошки 10 клещей, 10 клещей, при том, что ошейник должен их убивать, а некоторые из них, они супер. Ну, просто забирались под ошейник, и там <смех> присасывались что я хочу сделать я хочу сделать обзор сухпайка армейского потому что ну, это весьма интересная штука но этот сухпая был просрочен на два года ну, <смех> кто-то очень любит видимо жить <смех> ну, поэтому ну, я куплю еще сухпаек и покажу что в нем находится вам ну, возможно ну, возможно, это для кого-то будет интересно. Я знаю точно, мы с вами как-нибудь будем, короче, делать порисушки. И это, опять же, будет либо на стриме, либо мы это запишем, если это, ну, типа, типа что-нибудь, типа татухи будет, или раскраски куклы. Вот. Если у вас есть какие-то пожелания, там, может какие-то просьбы сделать, какой-то видосик о чем нибудь вы можете писать об этом в комментарии вот как раз к этому видео на ютубе и в группе. Там тоже в описании будет ссылка, короче говоря. <сё�> вот И я надеюсь, что у нас все с вами удастся, <сё�> потому что по-другому не может быть. Если очень сильно желать, то ваше желание обязательно сбудет. Мне кажется, что пора, пора начинать такие расплетать треды а... Я знаю, какой вы сейчас не зададите вопрос, хрена ты их заплетала? Или почему ты их расплетаешь? Но я вам отвечу так. <пора> вот это все время, когда я была в бессознанке, странно, что видео выходили, но у большинства, правда, не было, по-моему, рубашки. Вот, ну. Короче говоря, я способна, в принципе, в бессознательном положении о чем-то рассказывать. Вот, И я заплела дредосы, чтобы не забывать расчесывать волосы. И как бы часто их <смех> не промоть. Ну, в общем, мне было немножко лень ухаживать за своими, так сказать, <смех> родными. И я заплела дреды. Ну, По-моему, голову за все это время.. Раза два мыла, и еще перед тем, как расплетаясь помыла. Вот. И это было весьма удобно, потому что если тебе нечего делать, ты, допустим, сидишь там, крутишь дреды или их подплетаешь, или еще что-нибудь, но у меня подплетать на себе как-то не очень получается, потому что болят руки вот так вот постоянно сидеть и что-то делать. Вот, и возможно, поэтому у меня получилось не так, как хотелось, а возможно, просто потому что я решила, что дред это скучно, нам надо наплести тут косу, потом после нее дреда, коса отрастет, мы тут тоже дред сделаем. А вот, и, короче, все так съехала на затылок. И недавно я это увидела, такая, ой, блин! Короче, вот это не очень здорово, я, поэтому лучше их сейчас буду расплетать. может Заднюю часть оставлю Ну, типа, чтобы было Хотя бы что-нибудь такое Приятное на ощупь у меня <laughs> Вот И мы сейчас ä, С вами начнем Итак Чем мы <laughs> Будем все это расплетать У меня есть вот такая фигня Короче <laughs> То, что осталось от подобного крючка вот, Короче, покажу Это на кошачьей мышке ну, это старая игрушка уже. Вот, вот он, оп. Ну, крючок, короче говоря. А вот этот, это палочка от крючка без самого крючка. Здорово! Это дешевый был крючок очень. И я так поняла, что есть разные фирмы, которые делают по качеству разные крючки. И некоторые живут лет по 10, некоторые. Умирают после первого вязания Я вот так поняла это Это наш самый первый инструмент Который можно в принципе Заменить на зубочистку Главное, чтобы это была какая-нибудь палочка Такая, которая э, От натуги не сломается И имеет заостренный конец Далее я Использую Либо Средство для расчесывания Собак А вы помните? либо вот такое масло глискуревское, вот, и, как бы, типа с маслом они расчесываются лучше, и когда ты носишь дреды, нельзя, чтобы на них попало какое-то масло, потому что они будут распутываться, и тыры, и пыры, и все Но, если у вас нет денег, а вы поступили, как я, запылись сами, или типа первая работа у какого-нибудь самоучки, то можете просто взять касторовое масло, заодно волосы подпитаете. То есть вы, наверное, пузырька два или три уйдет у вас на это. Потому что это зависит от очень разных факторов. Вот. Выливайте себе это на голову, подпитываете дреды, да, там ну, проходит 5-10 минут, вы начинаете их расплетать. За один день вы вряд ли управитесь и не бойтесь, если из вас будут выпадать комочки волос разного размера, потому что это из-за того, что чем дольше вы их носите, тем больше будет волос, тем больше вам копошится. У меня за вот эту часть расплетенную, почти расплетенная выпало. Можно драйды подлиннее сделать, я их, наверное, себе валяю. Ух, я, наверное, это, месье <связано>, знает толк из их. Нужен крючок. Я тут где-то... Во! Допустим. Ее видно? Если видно, это хорошо. Вот она. У меня тут еще, правда, кое-что есть. Сейчас. Так. Ну, допустим, допустим вот это, да? Допустим. Начинаем всегда с кончика. Вы можете взять масло, я возьму... Аф, аф Вот, мочим. Это средство очень похоже на немножко промасленную воду. Как же сказать-то? Ну, в общем, знаете, немножко мыло, когда в воде растворяете, и вот... Примытье тарелок особенно, вот какое-то такое. Вот, и берем очень аккуратненько, вот кончик-то, видите, и вот так вот. Оп, оп. Я не знаю, насколько вам хорошо видно, но мне это видно точно. Вот. И вот так вот постепенно сидите, вот, особенно под какой-нибудь сериальчик, или если у вас есть друзья, которые... Могут вам помочь, может, даже родители. <с> вот мне мать сделала разметку, и типа потом сидели, её заплетали, заплетали, чтобы потом расплести. Ну ладно. Если вы хотите сделать что-то сразу после, ну, после того, как у вас были дрэды, то это затея лучше оставить на некоторое время, потому что нужно восстановить волосы, и это они у меня уже убитые все. Собственный цвет отц... отцветает, <смех> отрастает. Оставим пока эту дрозину. И сейчас я вам покажу, что у вас может быть. После них у корней у корней их не очень приятно расплетать. Я оставила, потому что если я прочешу там, у меня еще некоторые волосы выпадут. А так ощущение, что типа они приподняты объем в экспресс, Все дела. Ну, я их. Причешу потом, когда все остальное доплиту, Вот, плиту расплетаю. Тут могут находиться вот такие вот колтунишки. Колтунишки с какими-нибудь остатками мыла, что бывает. Ну, типа, если простым мылом, мы голову. Вот. Ну и, короче говоря, если их расчесать мокрыми уже там с бальзамом, просто залезаешь в ванну, мочишь волосы, мажешь на них бальзам. Немножко ждешь и начинаешь расчесывать Все, от этого все вы, вычищается, вымывается, просто идеально. Вот. Наверное, лучше воздержаться от разных покрасок, но вы меня знаете. Скорее всего, я этого не смогу сделать. И, наверное, наверное yeah. если я смогу. Выбить время из своего нынешнего графика, то я надеюсь, что смогу найти человека, который в принципе еще числится учеником в бредма... мастеринге, не знаю, короче, ну, работа с волосами, и который ищет модели там за небольшую сумму, возможно, это тоже войдет в какое-нибудь видео. Вот, как-то так оно все расплетается. Это долго нудно, муторно. На дред вот такой длины может уходить от 30, от 30 минут до часа, но я уже их более быстро, резво, резко расплетаю. здесь есть какие-то вопросы, вы можете задать их на SKFM, кстати, надо будет тоже подготовить видео с интересными мне вопросами. Ну, то есть на такие вопросы, на которые я могу дать краткий ответ, я буду их Давать васки, а развернутые какие-то вопросы, прям вот что-то такое, о чем можно рассказа... <смех> рассказывать или рассказать. И, в общем, я думаю, мы друг друга поняли. <смех> Тут ники они у меня да, бывают, Вот, поэтому... поэтому у меня не очень много таких кадров, типа, без монтажа, <смех> ну, без нарезки. И вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что я все равно буду вам нравиться с любыми волосами. В общем, большое спасибо, что меня смотрите, что мне пишете. Я очень этому рада, потому что наконец-то появились люди, с которыми я могу общаться. И спасибо за просмотр. Всем пока! И с бровями я тоже ничего не делаю, потому что мне...